Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить нарядный рулет из свинины. Готовится просто, получается вкусно, а когда захотите повторить рецепт, пересматривать ролик не понадобится. Зря время тратить. В самом конце ролика в титрах перечень ингредиентов основные этапы готовки имеются. Также, кстати, под роликом в описании тоже. А сейчас за дело! У меня есть вот такой кусман бескостной корейки. Надо его разрезать так, чтобы получился пласт для рулета, то есть развернуть в ленту. Все просто. Главное заранее нож наточить поострее. Теперь приправить солью и перцем. Свинина, да еще и не жирная совсем, довольно нейтрально по вкусу, поэтому хочу добавить яркости. Положу вареный копченый бекон. И еще добавлю орехов. Это у меня фундук уже обжаренный. Надо его частично раздробить, чтобы он лучше свой аромат отдавал. И на бекон это чудо. Все, остается плотно завернуть этот рулет и также плотно обвязать. Чтобы он затем при всех следующих манипуляциях не развалился. красота а теперь первый этап тепловой обработки обжарка на дно чугунка немного растительного масла руле сначала подрумянить надо снаружи видите вот эта сторона у меня пожирнее поэтому жирной стороной вниз сначала кладу до готовности конечно ничего не довожу сейчас и румянить, как я уже сказал надо со всех сторон Но пока начищу лук-шалоты. В этот рецепт идеально подойдет вообще сладкий лук. Ну, только выбирать надо, конечно, мелкие луковицы, так проще. А сейчас неожиданный финт ушами. Вливаю молоко. Сейчас закипит, сразу убавлю огонь. И оставлю вариться под крышкой при таком слабом кипении совсем на 45 минут. А сам пока займусь гарниром. Для него отварю мелкую картошку. Даже чистить ее не буду, потому что вот у этого сорта шкурка тоненькая. Понятия не имею, как этот сорт называется. Просто беру в супермаркете и все. Знаю, что вот эта конкретно картошка прям чистки не требует. Мне нравится. Встретимся с вами к моменту окончания варки картошки. Так, она готова. Но это еще не все. Перевожу ее в форму для запекания. И надо ее немного раздавить. Теперь соль, оливковое масло с запахом, экстравержен, с горчинкой, несколько долек чеснока, несколько веточек розмарина и в таком виде в духовку подпечь. Температура 200, верхний и нижний нагрев. Минут на 20-25 примерно за это время лишняя влага из картошки уйдет. Она впитает в себя и это масло ароматное, оливковое, и все ароматы чеснока, розмарина. Будет просто бомба. Между тем 45 минут прошло, так что пора перевернуть. И добавить лук, лавровый лист и несколько стеблей сельдерия. И еще минут 30 уже без крышки. Вы сейчас скажете, что за фигня? Молоко, лук, с что ли, сошел? Слушайте, самый вкусный, самый обалденный бешамель получается из ароматизированного молока. Причем ароматизировать его нужно, не удивляйтесь, луком. Луком можно еще и трав всяких добавить, допустим, стебли петрушки. Будет вот так вот. Так что в данном случае вот это молоко, которое вберет в себя мясной сок, пропитается ароматом лука, лаврового листа, станет просто отличной основой для соуса. Можно пока муку с маслом обжарить. Французы называют эту смесь Ру. Сначала муку на сухую, до той степени коричневые, или, скажем так, бежевого цвета, что вам нравится. И только затем добавляем масло. И продолжаем некоторое время обжаривать, помешивая. Все, убираю с огня и жду вот эти полчаса, пока свинина там доходит уже до готовности. Можно проводить завершающие процедуры. Мясо пока вынуть, а лук и сельдерей вместе с лавровым листом удалить, конечно, отсюда. Смотрите, молоко отскочило из-за того, что сюда соус, попал мясной мясной сок. Но это не страшно. Сейчас доводим до ума его. У нас сейчас получается нечто среднее между бешамелем и велюте. То есть бешамель – это соус, который делается на молоке, а велюте – тот, который делается на бульоне. Здесь у нас смесь фактически этого мясного сока, бульона, считайте, того же самого, и бешамеля. Самое главное – не спешить. По частям добавляем сюда и размешиваем. И следующую часть добавляем не раньше, чем предыдущая полностью вмешается. Размешивать нужно очень энергично, очень быстро. Может, даже блендером поработать можно, если плохо разбивается венчиком. Ну, в принципе, венчиком тоже можно справиться вполне. Главное, чтобы не было вот этих вот маленьких кусочков, свернувшегося молока. И самое главное, по частям. Пока предыдущая полностью с мукой не размешалась, следующую не добавляем. В этом главный секрет соус без комочков. Смотрите, какая красота. Чудо! Однородное чудо. Но остается добавить соли черного перца и мускатного ореха натереть все серверуй бечевку уже пора удалить рулет нарезать порционными кусочками вот такое праздничное блюдо. А Начну я, конечно, с мяска. Вот с кусочком этого бекона. Свинина с беконом. Классно сочетается. С вареным копченым беконом. Солоновато, потому что я посолил. Остренько из -за перца. Классно. И, главное, соус. Соус суперский. Я, я очень люблю шамель Ароматизированный. Просто чудо. Да, ну теперь по картошечке. Картошечка отваренная. Потом запечена. Она пропиталась всеми этими ароматами. розмарина. пахнет. Просто чудесно. М -м -м. И так она запекалась, то и аромат печеной картошки присутствует. Чудесная картошка. Обалденное блюдо простое, достаточно праздничное, нарядное орешка тоже. Орешка в соусе в этом? Отлично! Вместо лесных можно использовать, на самом деле, любые реки, какие вам нравятся. Хоть эти самые кедровые используйте, дорогие, конечно, ну, будет здорово. И набор пряностей, которые вы используете, может быть, какой угодно. И не обязательно свинину так готовить. Прекрасно получится та же самая индейка, если вы найдете целую, допустим, грудку индейки. Также она прекрасно э -э, пластуется в такую ленту, прекрасно собирается рулет. И все у вас классно получится. Так что, воспринимайте этот рецепт как идею, как основу для ваших фантазий, для ваших рецептов. И готовьте. Это вкусно, это просто нарядно, красиво и здорово. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!